Друзья категорически отказывается верить в очевидность факта того, что они стали изгоями во всем мире. Если почитать их комментарии, они утверждают, что нет, это не так. Я вам хочу сейчас рассказать историю, которая громче всяких слов. Я сегодня днем пошла в местный магазинчик, небольшой, такой, которых в которых очень много, и называются они офлайсенс. Но выходцы из стран постсоветского пространства называют эти магазины бабайские, потому что, как правило, их держат индусы. Не знаю, почему он был называть бабайами, но суть не в этом. Я взяла то, что мне надо и стала в очередь. Я была в очереди четвертая. У дамочки, которая была в очереди вторая, на сумке был прикреплен флаг Парашев. Подошла ее очередь. Продавец смотрит на нее, передаю его реакцию. Значит, поднимает глаза. How can I? И замолчал. протягивая руку в сторону и ставит перед ней табличку, на которой латинскими буквами написано. «Русский военный корабль, иди нахуй!» И все это действие сопровождалось с его стороны лучезарной улыбкой. Эту дамочку явно была возмущена этим и начала кричать Вот так вот ответ его меня убил. Он смотрит на нее с улыбкой такой же и говорит «Кабаева?» Мол, «Кабаева?» а Вообще это такая типично русская манера «Ты знаешь, кто я?» Или там «Ты знаешь, кто у меня муж или папа?» Или «Кто у меня любовник?» Ты знаешь, чей хуй во мне побывал? Короче, разъяренная, вот эта бабенка. Все, что она купила, она демонстративно кидает на пол, потопталась, потопталась, вышла из магазина и дверью так. Улыбайся! Я достала телефон, и я хотела сфотографировать эту вывеску, Но продавец мне говорит, не надо. И он объяснил, почему. Он говорит, Because I don't want this Vladimir Putin comes to my shop save these assholes Russians. Прежде чем перевести эту фразу, поясню два слова. Dickhead. Dick – это мужской половой член, head – это глава. Соответственно, dickhead – залупа. И assholes. это жопа, hole – это дырка. И вот он сказал, что я не хочу, чтобы этот залупа Путин пришел в мой магазин, чтобы спасать этих дырок в жопе русских. Я честно скажу, я была в восторге и я сказала ему о том, что теперь все необходимое для дома и буду покупать только в его магазине. Он покорил мое сердце до глубины.